Дамы и господа, представляем к вам книгу «Женская логика». Я просто нет. Это люди поняли еще в городе Москве в 1922 году. Чё охраняешь-то? Ч ⁇ молчишь? Там видел? Твои стоят, да? А ты здесь заправку охраняешь? На войну собрался. Покажи ствол-то. Заряжен. Стреляет. Ну нифига ты. Какое звание это у тебя? Генерал? Генерал? Нифига ты даешь Стреляй куда-нибудь, стрельни не себе Ну ты красавчик вообще Дай руку пожму тебе. Давай Давай, воюй Тащит, короче, фуру жопой, бля такое ощущение у меня было, когда я подлетел где-то при 160 к морде Я охуел я думал, все, пиздец, все детство перед глазами, как я, блин, по травке бегу, молодой, пиздец, короче, бля, тело. Месяц май, 13 число, трасса кюмень ом подъезжаем к Тюкале. И что, это весна, по вашему? Здесь листочки, здесь песни птиц. А не будет ничего этого, потому что это Сибирь. <режит> Дождались лето, нахуй. Дождались Вот оно. Такое хуёвое летом. Сибири. Вот такое вот оно. Это Россия, детка. В наших машинах даже птицы вон, гнездятся. Это просто охренеть Приходит бурят устраиваться на работу В контору Заходит, спрашивает У вас буряты работают? Да, работают Не буду у вас работать Пошел в другую фирму У вас буряты работают? Посмотрели Да, пять человек А не буду у вас работать Приходит в третью контору на завод у вас буряты работают? Посмотрели в отделе кадров, нет, не работают. А, все, берите меня на работу. Взяли его на работу, ходит по цеху, довольный, руки в брюки. Тут бригадир к нему подходит. Слышь, бурят, а ты чего ходишь такой довольный и не работаешь? А я не знаю, мне в отделе кадров сказали, что у вас буряты не работают. С кем бы вы хотели провести выходной? А? С женой, Б? Да. Смотрите, какой крутой паровозик машин G-класс Maybach S-класс все с администрацией Сейчас он мне поможет, по-любому поддержку даст. Братуха, капитальный привет тебе. Что надо? Подсоби, слушай, поддержку дай мне, -то один бик прессует. Эй, только верни. О, хорошо, сейчас я его разрисую. Вон он стоит, какой страшный. Сейчас уже не такой страшный, да? Эй, братуха, вот это видишь? Видишь? Знаешь, что я тебе хотел сказать? Ой, бля. Братуха, я просто хотел сказать, что тебе надо маленько подровнять. Я просто в барбершопе подработаю, езди, да? Вот маленького здесь, здесь, да? Правильно, за бородой ухаживать надо. Всем привет. Я опять с вами. Сегодня я для вас пою. Песенка будет душевная. Так что слушаем. И теперь я брендинг. Самый лучший день. Заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь моего набуть. Ну нахер, отец. Ты шатаешься ли труба? Да упади по концовке. Все, видео готово. Что там глубоко? ха ха ха ха Уничтожается Просто бьется Целое озеро водки ха Поздравляю вас, ветеранов, счастья, здоровья, все удачи вам. Вы тоже еще держитесь с вас, вас, вы, мы вас поддержим, мы вас сделаем. Двадцать. Сто двадцать пять. Не, ну все видел такого такое первый раз. Просто так, офигеть, Всяко бывает. Дом на Эмилии Алексеевой в Барнауле, вот -то новостройка. Ну, их хорошо видно. Да, ему, видать, за***ись видно. Он самый чувак. Ох ты, как за***сь блядь. Супер авто, е***веный. Еб... Все. Вот. Тонн, наверное, да. 10, 10. Пашка, короче, 10 тонн. Даже 15-го, видишь? походу, здесь больше. Представьте. Вот это он поймал. Вот представьте, вот по ловить, откуда будет рыбалка, блядь, на удочку. Все выловят. Что на удочку поймаете? <смех> Пришел вот на свое место, посмотреть, как выглядит. <смех> Оно не работает. С518, 19 ряд. Места, номер даже нет. 4 ног, мы меняем тут бабло, нас меняют как хотят, ведь валюта сейчас растет, нету времени на сон Ты найдешь дорожный знак, там найдешь ты восемь ног, если в сердце пустота, пригласи-ка на часов. Я смерть, да!